А где они тут, в Лаврино можно съесть, а здесь по а, а я не раз. знаю. По а а южной? Да, лучше а да, вот там. Ты если знаешь, говори, потому что я тут не знаю. Я знаю, как сощерся, если ехать, а больше эту дорогу. Нет, такового тут сразу, как я думал, он престарел. Ой! Oh okay. no.